Итак, здравствуйте, дамы и господа С вами снова Михаил Бондаренко. Всем привет Сегодня я вам покажу Маточник Дендробены Идет ручная отборка Дендробены По 100 штук червя В ящик Вот у нас идет Наша Дендробенка Это подростки у нас Вот они ребятки у нас Каждый ящик ложим ровно по 100 штук червей. Это ящички у нас готовые на заселение. И вот непосредственно все наши ящички. Вот, на каждом ящике написано у нас по 100 штук червя. Сделали мы свет дневной специально для того, чтобы червь не уходил у нас не убегал с ящиков ну то вот, вот, таким вот образом у нас ящички с дендробеной в каждом ящичке у нас по 100 штук червя это залаживается маточник для того, чтобы обеспечить хорошую урожайность и набор биомассы червя ну вот мы с вами визуально сейчас заполним какого размера червячки а в следующем видео посмотрим насколько дало прирост на свежем корме ну, то есть непосредственно мы уже с вами будем смотреть и на яйценоскость и на все остальное то есть вот Визуально видим два-два с половиной пальчика по ширине. Отлично. Всем спасибо за внимание. Всем до скорых встреч. С вами был Михаил Бондаренко. Всем спасибо.